Часто мы выражаемся очень мудро и мысли произносим правильные, ну или пытаемся донести до ближайшего окружения. Но сталкиваемся с проблемой, многие не могут воспроизвести эти мысли на бумаге или же в нашем случае на своей страничке в соцсети. Возьмем для примера создание поста. Вы скажете, выхода нет, а я с вами поспорю. Слышали вы о таком методе или инструменте, как транскрибация? Скорее всего, многие, я так думаю, не слышали. Не буду томить, а вкратце, это всего лишь переводы содержания аудио или видео в текстовом формате. Да, есть множество программ для извлечения из аудио или видео текста. Я обхожусь обычными же путями и предлагаю оптимальный и простой вариант. Поехали. Буду показывать, а вы просто повторите. Это всего лишь первый вариант. Второй будет. Открываем Google. Вот Нажимаем вот сюда, приложение Google. Нам нужно открыть вот этот документ. Открываем документы. Открыли. Нажимаем на пустой файл. Пустой файл. В принципе, вот, открытый документ, но он ничего не дает. Что нужно сделать? <клёх> Дальше. Нажимаем на инструменты. И вот тут есть голосовой ввод. Нажимаем на голосовой ввод. Вот микрофончик появляется. У многих будет этот микрофон закрытый. Как же его открыть? Заходим в настройки. Настройки цена. Вот Открываются настройки. Я пока, у меня открытый он, я показываю, что, что нужно сделать. Нажимаем дополнительно. Находим настройка сайт. И вот тут есть микрофон. Вот здесь у вас должно быть открыто. Тут может быть написано заблокирован, тогда у вас не будет доступа. И вот здесь э, микрофон должен включен быть. Вот. Это можете удалить, в Но само появляется. Вот. Что мы дальше делаем? Просто берем, берем, включаем микрофон и начинаем рассказывать. Стань хозяином своей жизни. Запятая. Не позволяй им говорить за тебя. Точка. Твой самый великий час наступит, запятая. Сразу после худшего. Точка. Ты почувствуешь, то запятая что никогда не почувствовал Точка. так и должно быть Точка. увидишь то, что живешь, а не, а не тратить свою жизнь пустую Точка. начни жить запятая, пока другие ждут непонятно чего. Отдавайся полностью своему делу и увидишь результат, запятая, тот, который заслуживаешь. Точка. Ну вот, друзья, смотрите. В принципе, я прочитал этот текст, и он транслировался на листок. Это очень удобный инструмент, допустим, посты писать. Следующий вариант, потому что их два. Следующий вариант будет извлечение видео, вернее, из видео текста. Сейчас я вам все покажу, как это работает. Конечно. Когда я буду какие-то настройки делать, звука не будет. То есть вы не будете слышать. Просто смотрите и повторяйте. Поехали. А, так, с чего начнем? Начинаем. Во-первых, я работаю с Windows 10. У меня Windows 10. Вот. А нам нужно зайти вот сюда. Нажимаем правой кнопкой мышки на динамик. Нажимаем на функцию звуки. Звуки. Нам нужно вот тут нажать на запись. Вот видите, микрофон включен. Сейчас я его отключу, меня слышно не будет. Вы просто смотрите, что я делаю. Буду делать, конечно, помедленнее Вот смотрите. Всем привет! С вами Юрька Печенка. Всем привет! С вами Юрька Печенка.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 Люди отказываются. А второе, иногда люди соглашаются, но как-то где-то вот они долго, ну, я подумал, да, долго да. собираются к нам, да? Давайте мы разберем эти темы. То есть я сделал себе пометок, несколько штук. Наверное, вам надо привести примеры людей, которые, с которыми я в жизни столкнулся, да? Ну, которых я доводил до ума, да? Рассказать? Да, Первый пример, молодой парень, зовут Володя. Значит, у него родственник работает где-то в газовой теме, очень хорошо прикручен, родственник какой-то то ли папа, то ли брат. То, в общем, там у семьи всегда есть деньги, и он ко мне приходил на встречу, и мне говорит, о, очень интересно Алексей, то, что ты рассказываешь, очень интересно, но ну, давай где-нибудь там вот, послезавтра я тебе скажу точно ответ. Я ему звоню послезавтра, мы прям все, давай встречаемся, мы встречаемся с ним второй раз. Он говорит, слушай, ну вот сейчас пока буквально где-то месяцок я, ну кое-какие дела решаю, там мне нужно вот, ну там. По А, ну вот, показал я вам два варианта, как обходить. То есть, любой, любой текст, любой формат, любую мысль свою, которую вы можете озвучить, то есть, можете вот так транслировать. Конечно, второй вариант. Кто-то может сказать, я лучше там колонки рядом поставлю, зачем мне из видео извлекать это. Понимаете, есть... Такое, вообще, если записывать, там колонки рядом ставить, еще что-то, то есть, посторонние шумы будут. Будет мешать, и, скорее всего, у вас не получится того текста, который вам нужен. Вот. Я же использую вот этот метод. Он довольно простой. Причем никаких сторонних программ не надо. Ничего такого. Вот, собственно... Смотрите, применяйте в практику. В принципе, кто не подписан на мой канал, если полезно видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Юрий Кудаченко. Всем пока!